Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, живой работаю в городе Мурманске, мастером по изготовлению ключей. Решил расширить свой спектр исток. И для этого приобрел оборудование для заточки парикмахерского и монитюрного инструмента. Оборудование искал через интернет, выбирал, анализировал, сравнивал. В итоге решил приобрести оборудование у компании «Адамс». Мы доверие само оборудование и сам сайт. В комплекте с оборудованием я заказал комплект абразивных материалов для этого станка и также заказал комплект расходных материалов. Адамс Full Drive на 3 месяца. Значит, поскольку у меня нет никакого опыта работы да с этим оборудованием, я решил заказать станок с манипулятором. Это включая задачу начинающего заточника ну, давайте попробуем достать сам станок посмотрим значит оборудование пришло хорошо запаковано э между коробкой и станком старый вот такой вот пенопласт который защищает надежно это оборудование от механических повреждений все пришло в целости и сохранности Ничего не повреждено. Останок весит около 20 кг. 25. Поэтому аккуратно достанем его и продолжим.